Ты был всего лишь ребенком, когда тебя отправили на войну. Теперь посмотри на себя. Вес галактики на твоих плечах. Разве я не говорил тебе быть осторожнее с тем, кого ты сканируешь? Я не могу сказать вам, кем вы должны стать или где проходит черта. Нет простых вариантов. Это темные времена. У нас мало союзников. Рад увидеть тебя снова. Шансы против нас. И они всегда будут против нас. Когда кажется, наши судьбы переплелись. Но я могу сказать вам, если есть хоть какая-то надежда выжить, мы должны противостоять тебе.